Композитную черепицу MetroTile очень просто монтировать. Мы потренировались один день, и с тех пор монтаж дается нам очень просто. Все делается быстро и легко. Это удовольствие работать с ней. Честно говоря, это удивительный продукт. Очень быстрый монтаж в сравнении с традиционной черепицей, потому что она очень легкая. Ее нетрудно поднять и спустить с крыши. Завершенные объекты выглядят невероятно, и все очень и очень довольны. А начиналось все всего с нескольких человек в офисе. И им удалось завоевать рынок. Мы работали над крышей одной школы, а это 600 квадратных метров. И мы сделали все за 9 дней от начала и до конца. А на десятый день убрали леса. Это было отлично. Мы используем кривые линии в готическом дизайне наших локподов. И метротайл отлично подходит для этого. Она быстро монтируется и обрезается, а мы вкладываемся в сроки. Ее монтаж не требует особой подготовки. Взяв нового человека, вы за пару часов обучите его, как правильно монтировать метротайл на крыше. Вы не ограничены при работе с плоским листом. Благодаря гибочному станку и гильотине кровельщики могут сделать любой тип примыкания. У нас нет никаких проблем с добором материалов. Если нам что-либо понадобится, на следующий день заказ отправляется к нам с курьером. Буквально для одного дома необходимо 2-3 палеты черепицы. Для логистики это очень хорошо. В то время как традиционной черепицы необходимо аж 15 или 20 палет, что выглядит как логистический кошмар. Я снимаю шляпу перед компанией. Сама система и их гарантии очень выгодны для нас, так как запросов на ремонт черепицы почти нет. Черепица Metrotile требует минимум обслуживания, что очень нравится владельцам, так как не нужно тратить на это время, что важно для большинства компаний.